Друзья, всем привет! Расскажусь про сегодняшнюю ситуацию. Пришел я со школы, остановил музыкальный стрим, ну и запланировал вечерний стрим, как обычно, на 20.30. Я примерно в одинаковое время запускаю. Сегодня у меня было отличное настроение. Я наконец-то набрал 4000 подписчиков в Инстаграме. Ну вот, подошло время подготавливать стрим. Я его уже подготовил, все запускаю. Но поток на YouTube не пошел. И высветилась вот такая надпись. Все вы знаете, друзья, как для меня были важны стримы. Это было основным источником часов просмотров, которые мне очень-очень нужны для подключения монетизации. Дальше я перешел в проческую студию. Вот перехожу. И увидел вот эту надпись. Нарушение. Действительное предупреждение о нарушении авторских прав. Один из трех. Друзья, вы знаете, что я никогда не выкладывал чужие ролики выдавая их за свои. На стримах смотрел ролики своих подписчиков или людей, которые просили меня посмотреть их ролики. Я всегда поступал честно. Я старался, друзья, помочь в меру своих возможностей. То, что мог я, то, что у меня получалось. Но свою ошибку я понял навсегда. Я очень доверчивый. В своем возрасте я всегда доверяю людям. Доверял. Сказать, что я расстроен, не сказать ничего. 90 дней без общения с вами. За что? Мне больше нечего добавить. Давайте посмотрим, что произошло. Вот, друзья. Одно предупреждение о нарушении авторских прав. Правообладатель обратился к вам с просьбой. Удалить ваше видео, в котором содержатся материалы, нарушающие его авторские права. Поэтому ваше видео было удалено с YouTube. Вы получили предупреждение. В случае многочисленных трех и более предупреждений о нарушении авторских прав, ваш аккаунт и все связанные с ним каналы будут заблокированы. Что можно сделать? Ничего не предпринимать. Предупреждение будет снято через 90 дней, при условии, что за это время вы пройдете обучение в школе авторского права. Я уже все пересмотрел, прошел тест и сдал их успешно. Попросить правообладателя отозвать жалобу, отправить встречное уведомление. Даже если вы удалите видео, предупреждение не будет снято. И вот тут написано. Удаленный контент. Эти видео были удалены из-за жалобы на нарушение авторских прав. Одно видео. Предупреждение до 12 от 12 октября 2020 года действует до 10 января. До 10 января это три месяца. Контент удален по запросу пользователя. Видео Использованный контент. Название ролика и время, где обнаружен контент. Можно выбрать действие, связаться с правообладателем, отправить встречное уведомление. Я пока ничего не выбирал. Вот такая, друзья, ситуация. Надеюсь, друзья, на вашу поддержку. Буду стараться активно снимать ролики на свою тематику, а также буду затрагивать другие. Кому, друзья, не сложно, поддержите это видео лайком. Мне будет очень-очень-очень приятно. Я знаю, что вам это не сложно. Также буду рад вашим комментариям. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!